Спасибо. Обычно тут следуют вопросы. Отлично, давайте с первого ряда. Наши чувства ограничены, но насколько я знаю, что, допустим, пилотам некоторых военных организаций есть дают специальные таблетки, которые расширяют их с возможности. Например, там не спать там, неделю чуть ли и так далее. Есть, а есть такие, насколько я знаю, ну, наркотические вещества, которые позволяют как бы, ощущать там, волны и так далее. Насколько это правдоподобно звучит? Ну, на мой взгляд, это звучит неправдоподобно, поскольку у наших сенсоров есть совершенно физические характеристики, которые измеримы. Мы знаем, на какую длину волны реагирует наша сетчатка, мы знаем, каким молекулярным сигналом есть противосигналы у нас в носу. И как бы дополнять это чем-то довольно сложно чисто физически. Ну, То есть, ну, понятно, что, возможно... Прокачивая мозг, мы можем выделять из поступающих сигналов чуть больше, чем обычно. Но вряд ли это на самом деле так уж существенно. Это может существенно быть для нашего личного восприятия, но с точки зрения того, насколько реально мы воспринимаем мир, это как бы увеличение с одной сотой процента до полутора да, тысячных. человека забыть о том, что над ним уже проводить эксперимент. То есть я так поняла, что те люди, которые забывали, то у них есть какие-то ну, патологии с физиологическими проявлениями ну, на уровне нервов, которые mm. заставляют, ну, не позволяют им запомнить. А гипноз как работает? Я не то чтобы очень много знаю о гипнозе, к сожалению. В данном эксперименте он явно работает на высшем уровне. То есть он просто меняет он заставляет личность думать о себе немного иначе. Никаких физиологических изменений при этом не наблюдается. Но для мозга это на самом деле сложно разделить эти уровни. Это довольно условное деление. И это чисто человеческое деление, я думаю, даже некорректно будет какой-то феномен относить строго к одному из уровней. Тут одна иллюстрация. Я знаю и примеры, когда гипноз действует более физиологически, то есть когда на какие-то физические чувства он влияет или когда заставляет не видеть чего-то, причем так, что зрительная кара не активируется. Ну, то есть... Ну, это же все происходит внутри мозга. И внутри мозга... Ну, мозг может управлять сам собой в довольно широких пределах, намного более широких, чем мы сознательно можем это делать. Мозг захотел отключить какой-то сигнал, он его может отключить, это мы не можем. А в мозге мозг знает, да. Да, пожалуйста. Нет. У меня два вопроса. Первый вопрос. А феномен хантомных болей в амбутированных конечностях, которые часто вечат визуальные иллюзии, что, что конечность на самом деле есть, сложная система зеркала, это тоже пример работы, ну такой же модели, которая работает, тогда, ну про которую ты рассказывал, про которую ты рассказывал? Да, это на самом деле возникло из того самого эксперимента Ботвинника. Это придумали позже по мотивам. Это его, ее лечат точно так же. Это сейчас считается о том, что у мозга сохранилась ошибочная модель своего тела. Ее надо исправить просто. Причем эта ошибочная модель, описаны совершенно жуткие случаи, когда у него не просто сохраняется модель тела, она ведь не подтверждается, поэтому он начинает как при сенсорной депривации всячески видоизменять ее. Эта рука, например, может потерять пред плечи и прирасти к какому-то там, к животу, например. И да. в этом случае нужна очень сложная система зеркала, да, чтобы и доказать мозгу идея, что он, что нет, он Да, что это... Он может, что он устал, ну, это все было в материале к лекции, но совершенно не вмещается в нее, к сожалению. Да. Это все, в общем, о том, что да, модель тела ⁇ это не само тело. Да. Они все, ну как бы, про них про всех известно, что у них не сформировался язык, потому что для формирования языка нужны носители языка. И, как бы, после трех лет, это, примерно после трех лет, этот способ заключается, человек больше не может выучить язык. Э -э Проводились ли какие-то опыты, которые бы доказывали, что у них есть сознание или нет сознания? Ведь у животных нет сознания, значит, если бы... Ну, или Молодец. есть. У животных есть нет сознания? У некоторых животных... Некие новые знания. Я считаю все экспериментальные проверки существования сознания довольно условными. Как бы самым популярным является так называемый руш-тест. Руш от слова «красный». Это когда животному макают лапу в красную краску и наносят ему эту краску на лоб. А потом показывают ему себя в зеркале. Если оно ассоциирует себя именно вот с тем существом, у которого красная краска на лбу, хотя она ее никогда не видела, оно как бы сознательно. Я не очень ну, узнает себя, оно начинает там, смотреть в зеркале те места, которые ему не видны, стереть эту краску и так далее. Um, его проходят приматы, его проходят некие высшие млекопитающие, даже некоторые птицы. Я не знаю насчет детей Маугли. И если честно, мне этот тест кажется довольно притянутым именно к вопросу сознания о том, как я его описывал, ну, как это его описывает Метсингер. Это не совсем руш-тест. Да, как бы, ну, все-таки сознание как таковое сейчас практически не исследуется. Исследуются разнообразные его побочные феномены, насколько я вижу. Поэтому вряд ли проводилось непосредственно на детях Маугли, непосредственно какие-то прямые тесты. Но я думаю, что у них вполне могло зародиться сознание, если они э, воспитывались животными с достаточно сложной социальной коммуникацией, достаточно высокоорганизованными и прочее. Да. Относительно того, что ты только что сказала, что уж ну, когда стирают краску, если видят это отражение, Но я читал, что муравьи стирают пятнышко краски у себя. Как бы, я не думаю, что это, это останавливается на высших мекопитателях. Я думаю, мы ничего не знаем о муравьях. Вообще не можем их себе представить. Да. Мне нравится трансфер, она хорошо объясняет, как работает сознание, зачем. Почему оно воспринимаемо? Какая гипотеза тебе больше нравится? Почему я субъективно ощущаю себя осознающим? Зачем это? Почему просто не модель в моем мозгу, работают нейроны? Зачем момент субъективного восприятия? А, так... Классный вопрос. Реально, я бы еще реакцию об этом прочел. А, то есть, как, каковы… Ну, есть некоторые представления об эволюционных а, мотивах возникновения сознания. А, есть версия, что это просто… Побо... Ну, это феномен, как бы, это побочный эффект. Это, это как круги на воде от камня, они не имеют отношения к камню на самом деле. И это довольно сильная версия на самом деле, <смех> <смех> как бы, что вполне возможно это и не нужно. Но есть и другие соображения. Есть соображения, что все-таки, ну, что такевым сознанием, например, обладают, собственно, все остальные животные. А мы смогли вырваться вперед именно потому, что мы можем сознательно менять эту модель, именно осознавая ее. Осознавая ее как модель ловя себя на акте осознания, ловя себя на акте познания. Причем, судя по всему, это возможно именно потому, что она у нас довольно свежая. То есть все более глубокие модели, они у нас постепенно становятся, можно наглядно продемонстрировать, как чем более старше модель в мозге, тем она более прозрачна для мозга. Есть, тем то сложнее то, на нее то, воздействовать, тем сложнее то, ее то, менять. -то тогда сознательная деятельность работы ноокортекса как самого свежего слоя нашего могло? Ну, очевидно, да, без него есть, не получилось то, бы. То есть, животные без скорее не обладают сознанием, а животные с скорее обладают? Я знаю, что на самом деле мозг не настолько прямолинейно развивался, и, скажем, птицы почти наверняка обладают сознанием, не обладая неокортексом, просто потому, что у них есть другие механизмы, например, пожизненный нейрогенез. У них очень быстро перестраиваются связи. У нас, точнее, у них очень быстро перестраиваются связи за счет того, что там просто появляются новые нейроны. У нас не появляются новые нейроны, но у нас есть очень быстро перестраивающийся нейрокортекс. Это как бы такая конвергенция, которая выполняют одни и те же функции, а в бровях я просто молчу. То есть они поможет сами являются нейронами. Да? Это такой вопрос. если у нас самосознание формируется при помощи контакта с другими личностями, которые уже тоже как-то самосознаны. Таким образом, из этого следует, что, во-первых, начиная вот с того самого там, первого момента, когда как-то стали самосознаваться, то сейчас этот процесс уже почти гораздо быстрее. Потому что родившийся ну, как бы новый мозг контактирует с мозгами, которые уже гораздо ну, лучше самоосознанно, чем это там, было... Как, как, как, как, как, как, сильно давно. точно так же, например, ребенок, если он контактирует там, не знаю, только с мамой, условно говоря, это в принципе, ну, если сделать поправку на его там врожденные способности, должно происходить медленнее, чем у ребенка, у которого там есть несколько взрослых, с которыми он постоянно контактирует. Если какие-то вот поэтому, ну, данные, потому что если и э, э, ну, более того, э, если это так, то это очень оптимистично, потому что это означает, что мы должны все лучше и лучше самоосознаваться, потому что если так как бы некая система с большим количеством мозгов, которые еще похудается, то каждый новый мозг должен получать все от предыдущих и развиваться дальше. То есть, может быть, мы знаем, возможно, что мы э, как бы самосознаемся быстрее, лучше и полнее, чем сто лет назад, и, возможно, тогда, например, люди через 500 лет уже не будут ловить снегорюк про искусственную руку, потому что не сможет эксперимент. Ну, кстати, знание об этом эксперименте не помогает. Это как раз тот уровень, где мы не можем переубедить себя. Да. А, может да. возможно, коллективное знание. И я не совсем понимаю, что значит лучше сама осознаваться. То есть, мне кажется, это вот, вот там вот книжка есть, буддийская какая-то. Это к ним, наверное, но я вполне предполагаю, что наши личности могут усложняться э, в целом с течением истории. И что возможно, там, ускорение прогресса имеет одну из причин именно это. Э, мы не можем проверить, насколько сложны были личности в прошлом, судя по всему. Ну, как... и, и сейчас даже поставить как бы, сравнительный эксперимент, наверное, довольно сложно, потому что и одна мама может быть очень богатой личностью и дать своему ребенку достаточно много. Я не знаю прямых экспериментов, естественно, не думал, что на людях их разрешено ставить в подобном виде. Но мне кажется, это правдоподобным, что да, имея больше материала, мы можем конструировать себя более сложно. Попробовать точно стоит. И ходит такая легенда, это, это легенда, что во времена Османской империи провели эксперимент. Взяли, отобрали несколько детей и посадили их в комнату, абсолютно лишив общения с людьми. За ними ухаживали абсолютно немые няньки, которые не вели с ними общения, а просто приносили им еду и, грубо говоря, за ними убирали, и сразу выходили. Вот. И что по итогу у этих детей не сформировался ни речевой аппарат, никакой и что они там в течение 9 лет буквально не просто умерли, хотя их не организм был, Потому что в них не сформировалось вообще никакого сознания. То есть они куда-то убежали, пускали под себя и, и вот, То есть им не давали ни игрушек, ничего, то есть они просто были в замкнутом помещении, просто кормили и просто ну, есть, давали эти слова. Ну, да, да, да. да. Вот. и просто это вот феномен от того, что быстрое развитие сознания, то есть что вот обратный эксперимент. Ну это, это, это, это на уровне легенды, что это скорее к подкреплению тезиса о том, что сознание не может сформироваться а, а, а, а, а, без а, а, а, а, контакта с другими а сознаниями. Сформировались на уровне шимура, да, не приспособились к среде. Да, а, да, да, не уловки. Да. Ну в общем. не произошло ничего. Развиваются хуже, начинают говорить позднее, некоторые не начинают говорить вообще, хотя те, кого снабзрают, начинают говорить. Хотя, тем не менее, вот я читала, наверное, про мальчика, который провел всю жизнь в отделении для полностью ближайших больных, где кроме него говорил о демиологах, и при этом у него полночных ну, вот, вот, вот Во всем этом построении мне очень нравится то, что сознание таким образом не является свойством организма, оно является свойством вида. Коллектива. И, ну, может, не вида, потому что, наверное, возможны сознания в других видах, но, по крайней мере, да, свойством коллектива сознаний не может существовать и не, воз... не может возникнуть само по себе. Да, я считаю, ну, что ты говоришь, это, по сути, все тоже советская философия. что сознание — это подобное отношение, это хорошо, это нормально, это материализм. Мне интересно, скажем так, как на это смотрит современная западная философия. Вроде бы как со всем быть модно, скажем так, Кого читать, кого цитировать, чтобы получить на развитие материальности? Я не могу не посов... как бы сходу посоветовать никого, кроме собственно Томаса Метцингера, потому что остальных надо читать, на мой взгляд, после него, хоть он и сложнее. И, может быть, тебя утешит то, что Томас Метцингер по образованию я не знаю, как это, но у него написано «прикладной философ». В дипломе написано, я видел скан. «Applied <плодил> philosophy». <философия> и он называет себя философом, он подчеркивает то, что он философ, он выдвигает в первую очередь философскую концепцию, просто подкрепляя ее тем, что он подчеркнул из общения с нейрофизиологами, психологами, социологами и прочим. Этим он, в общем-то, мне и интересен. Есть много других научно-популярных, не очень популярных книг о сознании. Есть статьи, как бы, которые... Но они все сейчас, на мой взгляд, ложатся именно в концепцию Метсингера, поэтому с ней нужно ознакомиться впервые. Одна книга Метцингера недавно переведена на русский язык, правда, несколько любительски, но если это облегчить, называется «Эго-туннель», «Туннель-эго». Предыдущая Be No One, быть никем, более основательно, но еще не приведена. Да, повтори. Там, там был еще вопрос.